всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришли боксы для аккумуляторов или батареек двух типов это тип 2 и тип 3 все пришло из китайской народной республики с AliExpress. пришло все в сером пакете как обычно чтобы его здесь не вскрывать вот пришли в таких вот упаковках во время доставки ничего не сломалось причем доставка была удивительно быстрая и этот занял всего v 3 еди достаточно быстро хотя стоимость не данных боксов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 а второй пока отложен такой бокс единственное для надежности можно здесь вот скотчком проклеить если вы часто много открываете либо сильно не открывайте данные боксы достаточно все надежно закрывается насчет водопроницаемости я сомневаюсь ну а вот осадков, таких скользящих у вас данный бокс спасет давайте посмотрим как видим, вот такое размещение погремушка обычная, но если у вас стационарно все это лежит, то никаких проблем с использованием, я думаю, не будет вот такой вот боксик для аккумуляторов типа 3а и типа 2а соответственно 14 и 10 штук сюда помещается в случае если у вас одни и те же аккумуляторы если у вас разные аккумуляторы, то помещается, как вот здесь вот вариантом, 10-3А и 4 2 Но вот такой бокс, кому это необходимо, делайте свой осознанный выбор о необходимости применения этого бокса и использовать Я для себя этот выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию и продемонстрировал, что способен на этот бокс. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.